Меня зовут Эльдар, вот у меня есть мысли о тому, чтобы продолжать обучаться играть на гитаре, но я как бы играю на гитаре uh -huh. уже, вот и хотел бы как-то дальше развиваться, пытаться какие-то вещи играть. То есть у меня опыт игры на гитаре есть. Uh -huh. Вы как играли? По аккордам? И аккорды. Я, в принципе, основные аккорды знаю, вот. но я больше хотел бы, знаете, в стиле... Фингерстайл попробовать поиграть, или же классику наоборот, вот что-то mm -hmm. вот, вот, вот, вот такое. Вот. Ну что касается нот, да, без проблем, я вам могу дать базу. А у вас, я так понимаю, акустическая гитара, нет? У меня акустика, да, в целом даже неплохая, mm -hmm. как мне кажется, я не очень сильно разбираюсь. Нот, но грамоту пока, ну как бы, не знаете, да, в принципе? Ноты я не знаю, да. Ну, что-то такое там, да. Давайте я свою гитару возьму, это ученическая, не особо ее. Ученик, да, оставил какой-то? Нет, у меня 4 гитары в комнате для разных возрастов для детей. Куда играете? Я правильно понял? Ну классические произведения. Ну, допустим, если ко мне приходит ребенок он говорит, хочет, там, допустим, песни учить, мы с ним песни играем по аккордам. Просто я сам э, играю э, полтора года на гитаре. Вот я как бы играю. Э, мне нравится, вот, знаете, вот эти вот какие-то штучки по гитаре. Там, И я поняла вот эти все бочки. Да. Вот. Э, ну как бы фингерстайл, да? Вот этот, как это? Да, да. Вот. Я, мне вот больше бы сюда, если можно, и эту... я, Ну вот фингерстайл, не знаю, насколько я смогу вам дать его фундаментально, скорее всего, нет. Я не особо люблю стучать по гитаре. Ну, не то, чтобы прям стучать. То есть у меня, вот, например, если не против, я сейчас играю, а -а -а. Что, что, что я вот как бы... Вот, сейчас... Всем привет! В первую очередь хотелось бы поблагодарить вас за донаты пользователя по имени Санек Ленара Джилмуддинова и Николая Кравченко. Спасибо вам большое за донаты, Женя, тебе отдельное спасибо. В общем, ребят, снимал для вас новый ролик, отснял двух преподавателей и произошла одна неприятная ситуация. У меня это впервые в жизни произошло. Люди, которые подписаны на мой инстаграм, кстати, вот он здесь, обязательно подписывайтесь, знают конкретно, что у меня произошло. Сидела, значит, записывал новый ролик в YouTube, и произошла одна очень неприятная штука. Со мной такое впервые в жизни происходит. А конкретно от гитары во время игры отошла вот эта деталька. Это от порожка вот этого, то есть она была вот так вот, например. И теперь у меня гитара звучит вот таким образом. Второй гитары у меня уже нету. В общем, сапожник остался без сапог Мастер сказал, что это не очень быстро лечится Поэтому придется немножечко подождать Но делать так, чтобы вы ждали ролик еще больше Я не хотел, поэтому принял решение Двух преподавателей, которых я успел снять Я вставлю в этот ролик А остальных возьму из предыдущих роликов Для новых зрителей это будет интересно посмотреть Для алдов, так сказать Это будет прекрасная возможность Пересмотреть интересные моменты Плюс я буду еще немножко комментариев вставлять Простите, что так получилось Впервые такая штука в моей жизни произошла. Надеюсь, все исправится и все будет хорошо. Боев очень много. От... А вот от такого, допустим, до и до такого, в принципе, их очень много и их можно даже изучать. То есть. А, э... ну вот этот бой я, кстати, знаю. самый Обычный, самый обычный бой. Вот. В принципе, если вас интересует произведение, допустим, допустим, Where Is My Mind, есть прекрасная песня. Я могу вас тоже пару таких песен научить, вот как. Mm -hmm. Ну вот, вот такого плана тоже. Да, yes. Очень много песен, в принципе, их для меня лично как какой-то проблемы нет их изучать, потому что я их хочу все за 15 минут, поскольку стаж очень большой. Вот, если вас интересует какая-то определенная песня, вы можете меня просить ее до урока выучить, и мы вместе с вами ее разучим. Это в принципе не Хорошо, да, вопросов нету, вопросов нету, но, и, а, а, но вы все равно как бы на акустике тоже, да, играете, я правильно понимаю? Я, я, я играю на любых гитар от баса до кулеля в основном, конечно, акустика и электро, так что, вот. <зuvanness> <зuvanness> А еще, может быть, что-нибудь сыграете? Так, так, сейчас есть песня, тут что-то меньше за гитарой, сейчас, секунду, я отойду за другой. Да, да, конечно, как скажете. Сейчас, секунду. Да, это вы сейчас играли? Рад, хочешь ли библиотеку? Просто услышал. Да, вот это. А Металлику, может, играете? Ну, из Металлики я знаю только перебор. А вы, может, ютубер какой-то или там, прикол какой-то, потому что, а, ну, как бы, даже я вот так вот не сыграю, как вы сейчас это делаете. А, а, нет, я же не с нуля обучаюсь играть вот на гитаре. Вот. Просто, в принципе, если так, может быть, мне другого преподавателя могу поискать? Как, как вы скажете, потому что я вас, не очень... Если вас больше интересует именно углубленный прединстайл с всякими щелчками и так далее, то я думаю к другому, да. За все время, что я снимаю ролики с преподавателями, мне попадались абсолютно разные учителя. Вот, например, преподаватель, который просто поразил меня своим голосом name if I saw you in heaven oh. would it be the same if I saw you in In heaven. Да, да, всякие вот типа такие вещи. А вот это я знаю. Sting, да, Шейпов, Махард, что-нибудь в духе. Uh, Dust and the Wind. Да. Вот, например, преподаватель по электрогитаре. По-моему, это не человек, а какая-то шред машина Просто посмотрите, что он творит. Он мне на стриме попался. А, а вы вообще что играете? А, ну, не знаю, тебя слышно сейчас. Будет, да, да, нет? да, да, круто. Ну, а, всякие рок, оп. У меня кошка там что есть. <свес> Там всякие стольные. Ну или там стандартные классические. И, и так далее, в общем. Я все Таком понял. Я понял. я <смех> Это вообще на самом деле сейчас безумно круто, что мы сейчас сыграли. Я, честно говоря, немного в шоке. Я даже немного сейчас немного жалею о том, что я вообще <смех> Значит, так зациклился на фингристаре, потому что это очень круто. Было очень много разных роликов, которые особо не запоминаются, но мне они почему-то нравятся. Не знаю, возможно, на них какие-то преподаватели особенно приятные. Не знаю, смотрите сами. А у вас есть какие-то произведения, любимые гитаристы там? Ну произведения, конечно. Вот... Ну да, я вам сейчас сыграю, что я, что я могу, конечно. Но это самое сложное произведение. То есть это максимум, что я умею. И ты вот прям сейчас разучиваешь, и она тебе прям, не знаю, тяжело отдается Тяжело дается, Так. Ага. Так. Что-то не так. Нет, все. Все как раз таки так. Все нормально? Как бы вам сказать? Тут скорее мне надо у вас уроки брать. Там просто больше игры. Да, да, я понял. Но ну, я могу вам пару научить что-то. Но если знаете группу? Не, но ну послушаю с удовольствием. Там песня есть выдыхай, такая прикольная. Это позиция угу uh угу -huh, uh -huh. ну интересная мелодия интересная. систему фудаун такси вот например я один давно разбирал сейчас штучки, mm. но это прям вот чисто интернетовская такая штука, то есть это fingerstyle это очень популярно, но я вот понял именно еще преподавателя, чтобы именно по фингерстайлу. я вижу ты круто поешь, но блин я так ну ты стучишь прям круто, я, я так не стучу, да то есть не умею так встречать закончить наверное хотелось бы словами именно вот этого преподавателя очень правильные слова. нам mm. завершении хотел бы сказать пару фраз. У вас все в плане техники нормально.